Знаешь, я буду. Я буду. Так. Добрый день, дорогие, дорогие голосаны, я очень рада, что мы в таком, как я и люблю, мы сегодня будем с вами вместе работать. Поэтому у меня такая просьба. Уже все это работать. Присядьте все поближе. Потому что так будет неудобно, не это не И даже если получится, знаете, такой вот, как бы, сделаем маленький пол, Вот так. Чтобы мы все были в одной линии. И, так, это будет очень важно, это будет очень, очень интересно и познавательно. Я могу такое как полусолнце, полусолнце сделать, вот так вот, да, чтобы не садиться в третий ряд. Потому что у нас с вами, вот, или вы так присядете, садитесь подрежь, потому что мы уже начинаем... Нет, от... на полтора месяца, По я, я не хотела, Нет, просто кто хочет <с получать <с информацию, то мы с вами получаем. Итак, добрый день, дорогие друзья. Я думаю, что мы все уже с вами знакомы. Я практически тоже с вами знакома, очень рада вас видеть. Очень рада, что вот у нас с вами получается такой момент. Сейчас была Москва, был курс, теперь мой любимый Воронеж, потом будет Санкт-Петербург. Именно, наверное, тот диалог, который мы с вами сегодня проведем, и «Ивасан за безопасную осень, здоровье начинается сегодня». И здесь мы еще, еще раз, кстати, вы всю эту лекцию знаете, почему у вас уже есть эти основы. Почему? Потому что 22 года, как компания «Мибасан» декларирует, 22 года мы с вами все время говорим о профилактике здоровья. Мы с вами все время говорим об этом направлении, именно то, которое на сегодняшний момент в связи с самоизоляцией, в связи с этим периодом Ковина, и вот ту самую проблему. Проблему первичной профилактики. Проблему нашего с вами здоровья. И поэтому, прежде чем перейти к нашей лекции, я бы хотела к нашему диалогу, я бы хотела спросить у вас. Вот этот период, он э, для каждого был, скажем так, э, временем перемен. Он каждому из нас поставил какие-то задачи и какие-то откровения. Вот какие у вас пришли откровения? Вот, э, могу сказать о себе. Для меня был это очень такой период Непростой, но тем не менее, я поняла две ценности, которые есть в жизни. Первая ценность – это, безусловно, здоровье. Причем я была как никогда счастлива, и вот этот командный дух, коллективный разум, коллективный иммунитет, вообще, как было приятно, что мои соседи здоровы. Я четко понимала, что моим соседям тоже очень важно, чтобы я была здоровой. Я никогда еще не ловилась, я на таком, знаете, как бы совершенно таком, э, душевном порыве, чтобы все кругом были здоровы. То же самое, когда мы с вами сейчас пришли. Как вы думаете, вам важно, чтобы ваш сегодняшний коллега-партнер был здоров сейчас на этой встрече? Сто 100%. Понимаете? Вот услышьте вот эту маленькую интонацию этого времени. Поэтому первая ценность, допустим, которая у нас с вами появилась, именно здоровье. Причем, причем она осознанная. Это вот раньше мы там декларировали 22 года назад, да? А сейчас, благодаря этому периоду, мы четко понимаем, как важно, что это есть. А вторая ценность, я пока про себя, но это будет список весь ваш. Было очень удивительно для меня, во всяком случае, вторая ценность, которую я поняла... Финансовая подушка, финансовая какой-то определенной независимость. Согласитесь, в этот период многие люди столкнулись с тем, что да, мгновенно у кого-то не оказалось работы, у кого-то еще то и люди оставили без возможности прожить завтрашний день. О чем это говорит? Это говорит о том, что, допустим, мы с вами сталкиваемся еще с одним обязательным моментом обучения финансовой грамотности. Помните, там говорили о том, десятина, если есть у вас какой-то доход, все равно отложите рубль, отложите три рубля, но все равно обязательно должна быть какая-то часть отложена. Это норма финансовой культуры, это важно. И вот это тоже момент, когда мы с вами столкнулись с тем, что достаточно большое количество населения оказалось совершенно беззащитным не только в плане здоровья, но и в плане финансов. И это есть не что иное, как наша с вами ответственность да, и на сегодняшний момент наш с вами навык. Я не порошу, но в Москве я просила, скажите, пожалуйста, кто этот период, именно который начался 25 марта, да, кто все-таки действительно смог экономически прожить? Молодцы, молодцы. Это очень приятно. Кто за этот период даже смог в какой-то степени увеличить свою доходную часть? Молодцы. А теперь мне стало как никогда понятно, знаете, в Библии сказано – да будут богатые еще богаче, бедные будут. Раньше меня это просто корежило, я прямо как-то возмущалась, у меня было. Теперь я могу вам понять и объяснить следующее. Нам с вами всегда необходим ресурс. Вот это то, о чем нам с вами показывает Бепусар. Просто... Вот время, которое сейчас пришло, оно как никогда доказывает состоятельность нашей с вами всех навыков, по которым мы с вами работаем. Помните, мы начинали по биопульсаму, когда работали, и нам надо было как-то рассказать человеку, что если он сегодня не обратит внимание на сердечно-сосудистую систему, то он завтра у него может случиться инфаркт. Человеку было это непонятно, потому что он хотел, либо у него сегодня инфаркт, мы не зачем ему завтра? Сейчас мы понимаем, и сегодня наше... Как раз об этом идет и разговор, что мы понимаем, соломку надо стелить сегодня. И если я по биопульсару вижу, что есть проблемы с сидеть сосудистой или печени, пока только на биопульсаре. И еще ни один анализ клинически не показал. Это говорит о том, что есть момент, когда я могу совершенно себя укрепить и на осень быть готов. Поэтому следующий момент, ну это, да, скажем так. Я напишу такая вот финансовая подушка. Ну, у кого-то может думочка, но самое главное, мы можем ее с вами увеличить, потому что и одно, и второе это все еще тема энергии. Это мои ценности. Пожалуйста, скажите вам, вот этот промежуток был так, вот, ну, дан таких вот именно перемен? Какую ценность вы для себя поняли? То есть, вот как бы прошло и прошло. Как бы прошло и прошло? Нет. Я, в общем, как поняла, что нужно все-таки как-то что-то экономить. А тут откладывать. Отлично, Отлично. начали откладывать. Конечно, вот то, что на будущее, что у меня должно все быть. Должно все быть. И это это должно дать. Да. Так, то не попасть. И вы начали это делать. Это очень важно. Почему сегодняшняя встреча? Она не будет теоретически. 22 года компания Ивасан рассказывает о профилактике. 22 года мы все время говорим о чем? Мы говорим о новом развитом профессиональном населении, как сказать, которое может само себя укреплять. И это действие. Это важно, действие. Скажите, пожалуйста, что вам этот промежуток времени дал? Какие откровения? Но у меня никак Поэтому ну, поделитесь. Ну, я 8-10 часов сижу за компьютером. Да. Когда пришлось еще больше общаться с компьютером, то да. я заверела. Да. Мне не хватало общения человеческого. Да. Меня лишили занятий спортом. Так. У меня лишили общения. Тут мы приходим на глубокий на самом деле. Да. Так. Очень хватало. так. И, и не хватает, хватает. сейчас. И не хватает сейчас. То есть, какая ценность у вас? У вас возникла ценность общения. Правильно? Да. Общение вообще Живого не да. Еще да. момент какой. Как вы понимаете, ограничения возникли в связи с чем? Копайте дальше. Почему возникла эта ситуация? Ну, потому что закрыли все. А почему закрыли? Ну, потому что вирус. Хорошо. А почему вирус так фундаментально, как сказать, поразил нас? Ведь это же... Молодец. Я думаю, что Говорите, Подождите, мы сейчас не будем про общему, мы про нас. Так? Вас как зовут? Татьяна. Татьяна. Да. Татьяна. То есть я правильно да. понимаю, мы с вами понимаем, что есть очень величайшая ценность, которая называется иммунитет. Согласна? У кого-то есть другие это самое? Кто из вас занимается собственным иммунитетом? Мы постоянно поддерживаем. Да, мы постоянно поддерживаем. Это постоянно не про что. Можно поддерживать Конечно. А почему я слышала, что врачи говорят, что придите? Вы невозможно? Конечно. Конечно. Если вы, а, кругу, друзья, я вот... Значит, смотрите, я вот такой и... момент. Вот эта ручка, да? Я могу вам сказать, попробуйте взять эту ручку. Чувствуете? И я могу вам сказать, возьмите эту ручку. Так иммунитет. Иммунитет, если мы сейчас как раз будем об этом говорить. Если бы мы с вами не могли поднимать иммунитет, друзья мои, то мы бы с вами сегодня не встретились. Согласны? Да. да. Поэтому вы должны понять, в каком контексте говорил этот врач. Это тоже будет, мы будем говорить. Так, иммунитет. Пожалуйста, каждый из вас, что конкретно вы делаете для вашего иммунитета? Спорт, спорт, отлично. Что вы делаете? У меня бьется продукция и у вас продукция. отлично, 5 баллов. Молодец. Танечка. почему 5 баллов Тани за флорамакс? Потому что умница, 70% нашего иммунитета держится в кишечнике, да. чувствуете? И когда мы с вами говорим про коронавирус, мы говорим с вами про легкие, куда мы должны будем с вами уйти? Наш чудесный кишечник, об этом будет речь. Как вы поддерживаете иммунитет? Ну, Вивасанка, конечно. Вивасанка, а что именно? Маринка. Марин, классно. Да, да. чем Маринка интересна? Удивительный продукт. Оно идет на все случаи жизни. Первичная профилактика, вторично и третично и на реабилитацию. Удивительный продукт. Что вы пьете для иммунитета? Витамины. Витамины. Отлично. Еще что-то принимаете? Угу, угу. Я уже вижу аудиторию, поэтому понимаю, как пойдет для... дальше. Что вы делаете для своего иммунитета, особенно вот сейчас в этот период? Ну, я занимаюсь хортом три раза четыре И угу. Много пью воды. Угу. Отлично, очень хорошо. Скажите, пожалуйста, что вы делаете для вашего иммунитета? Ну, я пила там комбисы куркуны и омеду постоянно, и еще витамин Слава. Хорошо, хорошо, да. Хорошо, ациролог. Да, мы да. Валентина Викторовна, вы у нас сегодня цвета, обратите внимание, Валентина Викторовна у нас сегодня месяц защиты клетки. Так а что вы делали в этот непростой ну, период? Ну вот, благодаря вас, я спила вот, защиту клетки Я раз, угу. для но ну, потому с тобой, э, граната, что сейчас угу. лето, зеленый чай, угу. потому что летом, мы сами нам сказали, до надо это пить. <связа> э, не гинул. Угу. Хорошо, хорошо. Все что хорошо. И ходить я начала много. Наконец-то, да. прямо вы мне знаете, стало приятно, больно. Спорт, спорт, что спорт, спорт. спорт. Наконец-то. Да. Не спешать. Я могу Замечательно. Помимо того, что вам не хватало общения и спорта, вы что-то делали для себя, чтобы держать себя в хорошей форме с помощью Вивасан? Ну я, да, я шучу постоянно. А что постоянно? Нигениолы, эпогени. Нигениолы, эпогени. Хорошее, хорошее направление. Так вот, вы скажите, пожалуйста. Сейчас. Да. А, ну, я и масла, чайные деревья, лавр, хризантема, как именно расслабься. вам нравится, расслабься. Да. Ну, тоже ну, даже, даже чуть больше. Понимаю, уже годы с нами. А скажите, пожалуйста, мы пока идем и дальше. Есть ли какие-то еще у вас откровения, все-таки был сложный период, да, и вдруг э, и ничего. То есть вы так, как бы он прошел мимо вас, вы его не заметили. Или это самое вообще ни о чем был. Какая еще была ценность? Поделитесь, что вот вы вышли из этого, что вот я согласна с вами. У нас никто не болел. Никто не болел. Даже не нас, например, не было. Классно. Не у меня не родственников. Отлично. Потому... Благодаря чему, что делали? Ну, Во-первых, Невасан на 10 лет. Так. Чувствуйте, срок 10 лет. Это очень. То есть на да. сегодняшний момент вот это. Скажите еще у кого-то. Вот так как я много езжу и могу сказать совершенно замечательную новость. Из всего того круга Вивасанов и тех городов, и даже стран, с которыми я общаюсь, нету ни одного тяжелого случая, чтобы мы потеряли нашего Вивасановса. Причем именно, отличный вы сейчас сделали акцент, со стажем 5-8 лет. Потому что именно за это время у нас с вами происходит полная трансформация. Это просто удивительно. В ваших сегодня окружении кто-то может сказать о том, что из ваших близких, который был связан с Вивасаном, принимал, и все-таки мы получили трагический случай. Ну, трагический, случай. Да, у меня сегодня я была, у нее, одна называет обороты, муж домой. Она, она это кто? Ну, сколько ей лет? 45, Сколько она в Ебасане? Ну, пользуется лет, лет на семнадцать. Лет на пользуется? Ну, если она муж принес корону, короной заболел, uh -huh. а муж с мужем ну, недавно живет, в доме. Угу. И он заболел короной, и не работает Угу. Четыре человека заболели, скрывали, скрывал, да. Так, женщина в реанимации, не вы, в Нет. нет не было легких, и он mm -hmm. тоже лежали, но ну, как бы странно, крашу, да. Крашу, uh -huh. да uh -huh. но, конечно, могу, но сильно. Uh -huh. Очень хороший момент. Да, да. Очень хороший момент. Мы с вами говорим. Но не могли, когда пила, Сейчас, мы, Сейчас мы это все обсудим. Да, uh -huh. вот uh -huh. Мы это тоже с. Вами обсудим но я опять-таки смотрите мы с вами об этом говорим возможность заболеть есть есть возможность заболеть со сложением есть есть да но самая такая сейчас мы и про прямой контакт говорим это очень те замечания но самое главное говорим о том что возможность выздороветь вы всегда должны понимать о том что главное как бы вы ни заболели всегда знать что при наличии хорошего иммунитета вы всегда можете выздороветь вот следующая у нас молодая девушка скажите пожалуйста а какую ценность вам дал этот промежуток? Вот это что в в время сложно удержать свои эмоции, свой негатив и в Какая молодец. У нас появилась еще одна ценность семья. Причем с каким моментом? Терпение, да? Терпимость. Терпимость даже. Отличное слово. Хорошо. Пойдем дальше. Но здесь понятно. Вивасан. Что вам дал этот пример? Вообще вы заметили, что у вас был коронавирус лет вокруг вас? Нет. Да. Я почему могу сказать? Тот, кто был с вами делом... Ну, конечно, как сказать, сначала на нас обрушился вот этот шквал информации, и мы даже погрузились, наелись, потому что это была просто модная информация, а потом мы понимаем, что она мутная, и мы от нее уходим, потому что у нас есть чем заняться, да? Но тем не менее, э, как вам сказать, наверное, это тоже надо было пережить, потому что еще появилась какая ценность ясной, правильной информации. Это тоже очень важно. И вот сегодня мы с вами сейчас разговариваем, и хочу тоже, чтобы вы понимали, вот этот час-полтора, который мы будем работать, нам очень важно делиться правильной, ароматной информацией. Ваш вопрос мы сейчас обсудим. Скажите, пожалуйста, дальше, если вы не так... Хорошо. Что вам дал вот этот период? Какое откровение вы получили за период вот, самоизоляции, ковида? Как вот бы... Что-то дал он вам этот период? Может, он вам дал разочарование? может, он дал вам больно, да еще что-то. Про а что был этот период в вашей жизни? Ведь это все равно, согласитесь, это 25-го практически два, больше, около двух месяцев, да? Да. Это было ваша жизнь. Захотелось работать. Захотелось работать. Кстати, деятельность вообще заложена в человеке. Это очень у нас закрылся человек. Самое главное, что у нас чувствуете машины. Перестали ездить, предприятия, лебеди прилетели, дельфины там где-то стали плескаться. Вообще дома, природа вообще сказала, а сиди дома. Сиди дома, потому что стало лучше. Итак. Это все те ценности, которые мы при, с вами приобрели. Я напишу, конечно, все умалчивают, но тем не менее, когда мы с вами говорим о том, что пришла пандемия, то здесь звучала пандемия, паника. Это, конечно, было колоссально, где-то до 90% населения, к сожалению, имели страх. И сейчас, как вы правильно рассказываете, он еще остался. Но наша с вами задача – это победить. Это очень важно. Итак, возвращаемся к компании «Левосан». Компания «Левосан» занимается моментом именно профилактики. Но когда мы говорим об этом сегодняшнем периоде, и первая волна не закончится, возможно, будет вторая волна, тем не менее, задача медицины и наш с вами, это первичная профилактика. Первичная профилактика. То, чем мы с вами занимаемся. Вторичная профилактика. Вторичная профилактика. Существует критичная профилактика. Я не делаю из вас эпидемиологов, но тем не менее мы будем об этом знать. Да? И существует потом еще реабилитация. реабилитация. Так вот, первичная профилактика – это та самая ситуация, когда мы прилагаем все наши усилия, чтобы не заболеть. Скажите, пожалуйста, кто в этот период из вас не заболел? Угу, молодцы. Откроем страшную тайну. Вероятность того, что коронавирус был изобретен тысяч, вообще впервые в 1965 году, и у него есть 42 типа, есть вероятность того, что вы где-то когда-то, может быть, одним из типов переболели. Но в целом я вас поздравляю. Второй момент, вторичная профилактика, это когда человек может заболеть, но наша задача перевести это все в легкую форму. Согласна? Согласна. Скажите, пожалуйста, в первичной профилактике у нас участвует и вас сами? Безупречно. И, безусловно. Скажите, вторичная профилактика у нас с вами участвует и вас Безусловно. А вот когда мы говорим о пятичной профилактике, это как раз тот самый момент, когда человек уже заболел тяжело, тяжело. И задача его состоит не допустить летального исхода. Это как раз те самые тяжелые случаи ИВЛ, это тяжелые случаи пневмонии, это тяжелые случаи госпитализации и реанимации. Скажите, пожалуйста, здесь уже это чей приоритет? Кто здесь участвует? Наша медицина, наша классическая медицина, наша героическая медицина. И чтобы вы понимали, здесь, здесь, как раз уже, конечно, на первом месте будет работать медицина. Медицина. И вот сейчас все силы как раз брошены на развитие этого спектра. Реабилитация. Вот как раз ваш случай. Когда человек переболел, он выходит, сейчас доказано, после перенос... перенесенной инфекции ковида, где-то до 6 месяцев надо будет этим заниматься. Скажите, на реабилитации будет работать вивосан? Да, да, да, да. Отлично, вивосан работает. А теперь скажите мне, пожалуйста, можно ли в одной части попасть вот в эту критичную вот группу, проснуться? Нельзя. Все равно мы с вами сначала, когда-то были крепки, потом у нас немножко пошел с вами иммунитет, мы заболеваем, и потом с вами, если вот этих усилий недостаточно, да. Мы с вами переходим на тяжелое развитие заболевания, которое, которое в последующем до 5-6 случаях из заболевших имеет неблагоприятный результат. Вам вопрос на засыпку. Мы все говорим о коронавирусе, нас всех немножко напугали, но тем не менее правильно статистика звучит. Скажите мне, пожалуйста, из заболевших 85% Заболевшие 85 процентов выздоравливают. Просто лежат дома. Они пьют воду. Они соблюдают санитетный режим. Они отдыхают. Я думаю, что кто-то из них пользуется велосаном. Если 85 процентов выздоравливают, это сегодняшняя статистика. Они выздоравливают. Скажите, мы можем говорить о наличии неспецифического иммунитета? Сторону. То есть у вас есть иммунитет, ваши защитные силы, 85% это статистика. Дальше 15% перешли у нас с вами в тяжелую форму. И только из этих 15% 6%, которые мы не смогли помочь. К сожалению, это тот самый тяжелый случай. Но если вот эти 6% взять отсюда, я могу вам сказать, статистически это, давайте скажем так, не подменяется, что называется, понятие. Каждая потеря, которая произошла в этот период, она действительно эмоционально тяжелая. Это Эту тему мы не трогаем, но если говорить о чисто статистическом варианте, это не самый большой процент, но это как раз открыло то, что это была достаточно тяжелая форма, на которой наша медицина тоже оказалась не готова. Да и вообще мы с вами как бы вот сам по себе ковид он оказался такой лакмусовой бумажкой, он скрыл все наши проблемы, которые мы должны решить. И первое, что перед нами стало проблема, особенно вот передо мной врачом и перед... Какая проблема стала первичной профилактика. Почему? Потому что если ты этим занимаешься, понимаете, и правильно занимаешься, то в данном случае у тебя есть вариант, даже если сюда попасть, то в легкую форму. А если даже в легкой форме, то здесь надо очень постараться, что же случилось. И вот чтобы понять, что бы случилось, я хочу, чтобы вы все встали. Сумочки себе поставили. Если у кого-то есть вода. сделали <звы> угу. глоток. Все меня хорошо видно. И теперь мы с вами слушайте, ставим, сделали руку перед собой, ровненько, прямо вот хорошо, на одном уровне. И вот уловите вот это состояние. Вот это ваше здоровье. Это еще называется баланс, это еще называется гомеостаз. это называется я здоров. Теперь по определенной причине, а теперь я вам скажу, сахарный диабет будет снижать ваш иммунитет? Правая рука иммунитет. Правая рука пошла вниз, еще пошла вниз, пошла вниз. Левая рука символизирует внешние признаки инфекции. Вот она, нарастает инфекция, падает иммунитет. Вот запомните, вот этот шаг, и чем больше, вам тяжело да? Да, ну тогда поддержите, потому что вот этот шаг, я еще проверяю ваши иноздовые подростки, он есть ничто иное, как наша с вами болезнь. Чем больше у нас инфекции, меньше иммунитет, тем у нас с вами серьезное заболевание. Это называется ИВЛ и все остальное. Чтобы нам опять стать здоровым, что мы должны сделать? Мы убираем инфекцию, левая рука вниз, и мы с вами поднимаем иммунитет. Все согласны? Присядьте, пожалуйста. Немножко поработал с членом понимаете о том, что нам это важно. Еще раз мы будем с вами вставать, и вот я хочу, именно это наша самая сегодняшняя тема, для чего мы с вами собрались. Вы должны понять, где баланс. Когда мы говорим о коронавирусе, я сегодня не буду, они уже спели песню, и вообще, как вам сказать, это удивительно вообще, как это полуживое создание. Там немножко это, самый э, нити этого РНК вообще ни о чем. Но это такой генный паразит. Вообще он всегда жил, он всегда жил летучей мышцах, и жил там в летучей это такое создание, где масса-масса совершенно гадкой микрофлоры. Но стоит вопрос, стоит вопрос. кто тоже вопрос. Пчелка куда прилетит? Где будет жить? На цветочке Кто-нибудь видел пчелку на фекальной куче? Ну, не видел. Вот правильно. Не, ну, ну, я и не стояла, конечно, не ждала ее там. Времем с вами муху. Давайте. Вот муху на цветочке видели? Не видели? Где? А? Вы видели муху? Вот именно муху. Я, между прочим, специально в садах, вот, когда они цвели. Вы знаете, ну нету там Может быть, это то, вот еще что-то такое. Но если чуть-чуть отойти дальше, муха будет там, где ей положено. Уловите меня. Ковид, наш с вами замечательный, наверное, когда-то станет другом, да? Вот именно, на сегодняшний момент вот этот вирус, он всю жизнь, да, он именно жил вот в этом, вот этот именно вирус, Он жил в летучем мышце, совершенно, он жил на, на, на такой вот, как сказать, яме. Согласитесь, что со мной, что произошло с человеком, что он прилетел и сел. Муха прилетела на кучу, ковид прилетел туда, понимаете. Я хочу, чтобы вы сегодня, просто элементарные вещи, они как бы, когда уходишь чуть-чуть подальше, все понятно. Поэтому вот наше с вами здоровье, вот оно здоровье, правая рука, опять встаем, будем сегодня работать. Это ваш иммунитет. Ваш иммунитет. Понимаете, А левая рука, это ваши внешние факторы, это, что называется, тут может у нас быть каби, тут у нас будет стафилококки, стриптококки и так далее, и так далее, и чуть у нас возникает баланс, у нас с вами возникает заболевание. Так вот скажите мне, пожалуйста, если правая рука – это иммунитет, а теперь начинаем думать, как вы думаете, сахарный диабет снижает нас иммунитет? Ну, Давайте, да, не стесняйтесь, хорошо снижает. Да. сердечно сосудистой патология хорошо снижает иммунитет? Снижает. Отлично снижает, правильно? Если мы с вами пойдем, ковиды, метаболический синдром, да, ожирение, пищевые все, подагры, чувствуете, вообще ушли в никуда. Даже при наличии такого уже есть заболевание. Оно называется сегодняшней нашей проблемой, это не инфекционные заболевания, их катастрофа. Но это уже тот самый фон, чтобы прилетел, теперь чуть-чуть, приподнимайте ручку, прилетел совершенно маленький непонятный ковид, вот он прилетел. Смотрите, мы создали какой шаг. Присаживайтесь дальше. Но чем интересна эта инфекция? Это вирус ассоциированный, это такой троянский код. В чем заключается его, так сказать, определенная особенность? Его особенность заключается в том, что когда он попадает на благоприятную среду, а теперь давайте будем откровенны, муха прилетела туда, куда надо. Коронавирус чудесно жил в этой мыши. Он жил в ней, вообще он не собирался к нам в гусь, я вам сразу могу вам сказать. Но если муха прилетает и видит, на что можно приземлиться, то тот же самый коронавирус, прилетает, когда нету никакого иммунитета, он тоже туда присядет. Чтобы вы вот эти вещи понимали. И поэтому, пока мы с вами, что называется, работа с левой рукой, да, мы должны с вами убирать инфекционный агент. Мы все сейчас над этим боремся, правильно? Нам хочется. Но если я сейчас инфекционный агент убираю, иммунитет мой маленький, то завтра прилетит еще волшебный в голубой вертолете. Завтра прилетит там какой-нибудь бабушкин вирус. Мы пережили с вами свиной, мы пережили... С птичьи, там, я не знаю, еще что-то такое. Друзья мои, когда у нас, что называется, совершенно нет защиты внутренней, то все, кто находится, что, как сказать, извне, они все будут нам, к сожалению, врагами. Читайте классику. Классика «Три веселых поросенка». У кого был самый крепкий домик? Вот этот домик, ваш фундамент, крепкий домик, он отцепляет ваше здоровье. Это очень важно, это ваш иммунитет. Поэтому еще раз встаю, еще раз работаю, здоровьем, проверяю вашей дыханой. Я хочу, чтобы вы понимаете, на мышечной памяти, вот это ваш баланс, чудесно, ваш баланс. Теперь смотрите, у вас хорошо с иммунитетом, но тем не менее вы волонтер, вы пошли спасать, предлагать же, вы идете работать в больницу с больными с ковидом, правильно? И у вас в этот момент, что может возникать больше момент инфицирования, да? Если у вас есть это инфицирование, то возможно заболеть у вас есть? Есть. Отлично. Значит, но у вас отличный иммунитет. Сама по себе возможность есть, потому что вы находитесь в эпицентре. Это я про тех врачей и тех медсестер, которые работали. Поэтому здесь какая основная проблема идет? Отлично. Нам надо найти момент, который убирает это инфицирование, правильно? Да. Обязательно. А если тот же самый врач, и вы волонтер, и вы не 8 лет в сами, а у вас, извините меня, последний раз вы как или три дня назад, и воду вы не пьете, давайте правую ручку вниз, да, и сладкое, и шоколадки любите, и все. Какой за волонтер? Никакой. Сидите дома и поднимайте свой иммунитет. Присели, пожалуйста. Просто сегодняшний какой идет момент встречи? Чтобы вы себе возбудили собственную ответственность за то, что с вами происходит. И я еще еще раз говорю, чтобы вы понимали, что муха прилетит в определенное место. И когда мы с вами имеем, что называется, вот это коронавирус, я говорю, вот ген модифицирован, такой, это генный паразит, он э, вирус ассоциированный. Вот сейчас думают о вакцинации и так далее, но она, наверное, будет поль чтобы вы понимали – он настолько лобильно он настолько видоизменяется. То есть, допустим, пришел коронавирус в красном платье, мы на него с вами сделали вакцину, да? А он завтра нас посещает там в каком-нибудь желтеньком. И получается, уже не работает. Ученые должны над этим вопросом работать в вакцинации. Но я там над чем должна работать? И вы лично над чем должны работать? У вас есть вот эта замечательная правая рука. Почему? Потому что когда именно коронавирус входит уже на этом иммунитете, на этот шаг, вы понимаете, что происходит? Он открывает шлюзы всей той внутренней инфекции, я могу сказать, всего того удобрения, которое, к сожалению, у нас есть. И вы же понимаете, что у нас возникают вторичные вторичные инфекции. И самое главное – это грибковое поражение. Грибок никто не надул. Грибки живут у нас с вами в кишечнике, живут стафилококки, стриптококи, но мы как-то пытаемся периодически издерживать. сдерживать. Сам по себе коронавирус, он, как он сказать, он сочный, именно, как сказать, такой элемент команды. Как только он поступает, он тут же, что называется, восстал из ада, он начинает возбуждать вот эту всю патогенную микрофлору, которая есть. И она, нач... открыты все шлюзы, и вот это все пошло. И когда это происходит? Это опять-таки происходит на том моменте, когда у нас с вами совершенно беззащитная иммунная система, которую мы годами с вами теряли. Поэтому, когда мы вот здесь вот с вами говорим, обратите внимание, когда мы говорим про 6% хочу здесь выступить в защиту э, людей, которых мы ну, как-то сейчас, да, после 65 прямо вот 65-летних, друзья мои, а, как бы так сложилось в обществе, но Вива сам будет менять это стереотипы, глядя на нас с вами а, представьте, мы с вами видим два человека, два мужчины одному 30, другому 65 мы просто говорю, ты знаешь. и вот я говорю, ты знаешь, у одного из них сахарный диабет, недавно перенес инфаркт вообще у него подагра и это самое по моему не работает одна пучка одному 30, другому 65 как вы думаете, о ком мы будем думать? 65. Мы будем думать, которому 65. Так вот я хочу, чтобы Ивасан и мы с вами мы поломали с вами этот стереотип. 65 это не диагноз. Особенно когда сейчас мы с вами говорим о том, что человек может прожить 120 лет. Друзья мои живите 120 лет. Вот именно живите счастливо. Поэтому так как Ивасанцев пока мало, поэтому на всех пенсионеров оделись, носати эти маски и так далее и так далее и заклеймили их. Почему? Потому что, к сожалению, к сожалению вот про эти 6 процентов которые как сказать, не смогли справиться да? что там было Все говорят, это были пожилые люди друзья мои вы должны понимать не пожилой человек иммунитет а то что у него есть там был сахарный диабет второго типа вы же читали информацию да? там сердечно-сосудистой патологии достаточно э, тяжелая. там был метаболический синдром это ожирение там идет нарушение со стороны почек. Там, я еще раз говорю, самый элементарный метод. То из вас три дня никак, и тоже можете сразу, как сказать, понимать о том, куда мы с вами идем. Вот именно вот это, то, что резко снизило наш с вами иммунитет, иммунитет привело к тому, что прилетел совершенно, как сказать, безобильно. Вот он такой вот. Вообще, понимаете, это малое такое, ну, как сказать, Коронавирус, он вообще может жить только в клетке. Причем он вот это специально, у него вот такие вот отверстия, то есть он ищет где-то. Он искал свою мышь, а встретил большого человека. И в этом... Как раз и мы должны понимать, и в этом сегодняшнее откровение наш с вами. Не превратиться в мышь, держите свой иммунитет. У нас вы не представляете, какие колоссальные защитные силы, которые есть в организме. Это теперь уже возвращаясь к сегодняшней теме, когда мы говорим о этой эпидемии, какую затрагивает прежде всего на систему? Дыхательная система, да? И когда мы говорим о дыхательной системе, что там происходит? Происходит дефицит кислорода, да? 2 А теперь мой вопрос. Сколько человек может прожить без еды? Около месяца. Среднестатистически. Вот около месяца. Сколько человек может прожить без воды? 7-10 дней. Да. Сколько человек может прожить без сна? Около пяти дней. Если мы не давать, это были такие опыты тяжелые в свое время, да? Пять дней. Сколько человек может пройти без дыхания? Я могу вам сказать, да, спустя одну минуту мы с вами... Я не буду сегодня проводить пробу бутейка, потому что у нас как бы время ограничено, а так вы можете дома провести пробу по бутейка, То есть вы делаете обычный вдох-выдох, на выдохе задерживаете дыхание, и посчитайте, сколько секунд вы проживете, про, пробудете без такого, как вам сказали, момента. Оголок хороший, да. А, очень хороший. Но это, наверное, почему говорится? Чтобы вы понимали, что питание нам надо добыть. Кстати, выпейте воду за свое здоровье, за воду вот нам надо с вами выпить. сон может быть, как-то насквозь. А представляете? А вот дыхание, оно вам дано вообще как дар. Вы все время находитесь именно в присутствии нашего воздуха. Причем у нас с вами есть пассивное и активное дыхание. Оно вам дано. И если мы с вами уже дожили, что называется, до тех э, книг из будущих, когда говорили, что вода у нас будет дутилированная, понимаете, вспоминайте мои детства. Если мне сказали, что я буду покупать воду, я бы точно решила, что это как они про это. Сейчас мы действительно с вами пьем очищенную воду покупать. Говорят о том, что когда-то, может быть, мы будем с вами и покупать воздух, да, кислород. Друзья мои, мы никогда этого не будем делать, мы этого просто не допустим. И если не мы с вами это не допустим, то это не допустят вселенские законы. И поэтому все, что с нами сейчас происходит, это как раз вариант того, как мы с вами загадили нашу землю. Потому что, получая кислород из воздуха, вы не представляете, сколько канцерогенов. Вы не представляете, вот эти технические выбросы, вот именно вот эта пыль, загазованность, вот эти тяжелые металлы, это все настолько тяжело, это все у нас с вами оседает, это тоже, что влияет на наш с вами иммунитет. И вот сейчас, наверное, какая-то должна быть точка отсчета, чтобы мы немножко развернулись в сторону планеты. Но есть такой хороший момент, хочешь изменить мир – меняется сам. Так вот, когда мы говорим сегодня о дыхании, о необходимости кислорода, именно только в присутствии кислорода, который поступает, у нас происходит, что все наши с вами там питания, все, что мы с вами съели, именно это переводится в энергию только в присутствии кислорода. Без кислорода жизни вообще невозможно. Все наши метаболические, то есть всю ту энергию, которую мы с вами имеем, это идет только при наличии кислорода, который мы с вами получаем, как боже да, вот он вокруг, кислород, причем это идет очень интересный, вот он пошел вдох, причем, ну, настолько мощно все интересно устроено, в основном мы дышим с вами через нос, все согласны, да, И здесь у нас с вами есть такие вот волосики у взрослых мужчин у дедушек их еще больше это уже первая наша с вами защита вот эти волосики уже на себя адсорбируют эту большую грязь большую пыль дальше когда поступает воздух он тут же увлажняется потому что есть такое понятие он называется послушайте мерцательный петель мерцает что вам сразу звезды звезды или знаете вот ковыль почему потому что он так устроены клеточки что на клетке обязательно есть такой волосик он тоже улавливает он тоже улавливает и когда поступают вот именно вот эти мелкие частицы то помимо того что выделяется секрет это обязательно чтобы обволакивающие именно мы собираем эту пыль и потом этот начинает гнать этот мусор на выход если он очень тяжелый то он здесь доходит до гортаника и потом знаете куда попадает это все это попадает в желудочно-кишечный трактор, попадает в желудок, где он там воздействием соляной кислоты убивается. Причем воздух попадает обязательно до наших окончательных легких, да? вот здесь у нас сердце. до легких, когда он идет, он должен быть влажный, обязательно теплый. И он должен быть чистый. Вообще на уровне легких, где находится альгиолог, вообще как таковая там должна быть операционная. И вот этот весь, весь ход, который идет, он весь рассчитан на том, что там идет постоянная очистка. Причем именно срабатывает как чисто механические. Мы, здесь выделяется эта слизь. Даже когда, допустим, попадает в первую эпитериальную клетку, попадает коронавирус, что он делает? Он начинает это, в этой клетке забирать все ее активные вещества и быстро-быстро тут же размножается, клетка погибает, он выходит дальше. Но вместе с тем вот это большое количество слизи, наполненное этим вирусом, это опять-таки идет на выход. Знаете, как обгеевый конечный. То есть наш организм, он имеет настолько колоссальный резерв быть здоровым, что это, но это удивительно, насколько мы можем этот весь иммунитет посадить на нет. Просто на нет. А почему? Потому что, как вы думаете, если воздух сам по себе поступает, что должен быть увлажненный, нам надо пить воду. сто процентов надо пить воду. Потому что за каждую сутки наши легкие перерабатывают 17, чтобы вы понимали, там идет 17 тонн воздуха, мы прорабатываем. Из них 200 миллилитров воды мы с вами выделяем. Это обязательно во-вторых в легких это совершенно необыкновенная такая система альвеолы конечно да. это своего рода такое э, образование в котором находится воздух и в котором находится кровь раз там находится кровь то что постоянно происходит казармин скажите мне пожалуйста система легких зависит от селезо-сосудистой системы как? безусловно вот она с вами 6%, вот она сердечно сосудистой патологии. А сейчас еще одно буду делить на откровение. Когда человечек внутриутробно трудно разбивается, у него появляется первая трубочка, ну это самая клеточная, это нервная трубка, центральная нервная система, головной мозг, все. Потом у него развивается вторая трубка, это наша с вами сердечно сосудистой патология. А потом у него есть третья трубка, она называется кишечная, причем очень интересно, когда кишечная трубка развивается, на определенном этапе она разделяется, и из нее образуется отдельно дыхательная система, а потом она уходит дальше, идет дальше пищеварительная трубка. Все, кто занимается биопульсаром, да, вспоминайте, пожалуйста, когда мы с вами вспоминаем меридиан, Нос, легкие, и что чем заканчивается? Толстый кишечник. Толстый кишечник, вот так вот я нарисую такой... Инфазантный нос. Получилось? Я тут даже вопрос, чтобы было вам понятно. Да. Дальше у нас с вами здесь легкий, а здесь у нас с вами пошел толстый кишечник. Вот это единый меридиан. Более того, вы понимаете, что это одна и та же клетка изначально. А теперь, когда мы с вами знаем, что 70% нашего иммунитета, вспоминаем нашу правую руку, находится в кишечнике, а теперь еще больше скажу, 21 век, и мы с вами, это командный век, героев-одиночек уже нет, и ковид не единственный он вирус ассоциированный, и он, когда попадает в нашу среду, он быстро, что называется, вызывает всю патогенную микрофлору. И вы уже знаете, что есть такое понятие – кишечный геном. Мы уже говорим о том, и это было в прошлом, но а если вспоминайте, сейчас еще раз вам напомню, вы все состоите из клеток, структурная единица. Так вот, внутри вас, на одну вашу клетку, математически, приходится 10 клеток вирусов бактерий, микробов грибков паразитов поэтому я иногда и говорю вам могу сказать друзья мои может быть это мой кишечный геном сейчас разговариваю с вашим кишечным геномом потому что их внутри нас гораздо больше и сейчас доказано что именно они и диктуют и настроение наше и поведение наше а теперь возвращаемся к иммунитету до да? кишечник скажите мне пожалуйста один из обязательных требований, когда возникают даже малые признаки, но я могу сказать, не ждите малых признаков, в плане питания исключить простые углеводы. Это очень важно. Более того, сейчас есть определенная теория, когда человек по какой-то причине имеет тягу к сладкому, причем, знаете, к самому противному. Нет бы черный изысканный шоколад, да? нет бы на цветок полететь. Так, нет же, муха летит, понимаете, айфонсгольд, вот этот молочный, вот этого вот труха, еще какие-то. Все дело в чем? Считается, что вот эта привычка к сладкому, это есть не что иное, как призыв вашего именно, ну не вашего, уж не едите этого, конечно, тоже глизной вазии. То есть чудесные глисты, которые внутри вас живут, они вот хочу сладкое, хочу сладкое. И это не то, что я расстроилась и мне нужны эндорфины. Понимаете, как он сказать? Эндорфины нужны, помойте полы, пойдете в лес, называется, кормите собачку. И именно когда тянет на сладкое, мы с вами кормим вот эту, что называется, дремучую, патогенную злую микрофлору. Вспоминаем Илью Ильича сто лет назад, величайший ученый, который первый открыл фагоцитозом, а мы сегодня будем говорить про аутофагию, он сказал, надо дикую среду своего кишечника Преобразовать благородную команду, которая будет нам помогать. Поэтому вот сегодня, когда мы говорим «мысль безопасна осень», как вы считаете, что нам надо за этот период сейчас восстановить? Желудочно-кишечный тракт. Надо восстановить нашу с вами эвакуацию. Не держите, не собирайте, что называется, вот эти вот камни. Отдайте их Отечеству. Отдайте их это самое. Еще подарите японцам, у них отравов не хватает. Так вот. Вот это тот самый момент, где мы начинаем формировать наш иммунитет. И когда мы говорим сейчас про поражение легких, да, все-таки же мы об этом с вами говорим, там происходит очень интересная ситуация а, за счет, очень интересно, но это опять-таки, вот допустим, я могу для себя сказать про врач, пациент изменился. Вот когда я начинала работать, ну это было ну, достаточно, скажем, давно, для нас, допустим, там первичный рак поджелудочной железы ⁇ это был нонсенс, этого не было. Сейчас это достаточно слышно рядом. То есть поменялась структура заболеваемости, но она почему поменялась? Потому что мы с вами поменялись. И поэтому, когда мы с вами говорим о сегодняшней проблеме, она тоже говорит о том, что человек поменялся, у него изменилась. Да, с одной стороны, это группа, которая стала жить 8-90. Поэтому а, вот то, чем занимается сегодня компания «Вивасан», мы за красивое, здоровое долголетие. Что если человек там, что называется, прожил 110 лет и последние 30 лет он был в памперсе и не помнит, как его зовут? Это вообще ни о чем. Есть качество жизни и есть еще именно долголетие. Так вот здесь, здесь, сегодня, чтобы вы понимали, наша стоит какая задача? Освободиться. И вот именно как сказать, освободить свой иммунитет. Тогда я вас уверяю, ну, приведи завтра еще кто-то, еще кто-то, чтобы вы не боялись. Вторая, третья, четвертая волна – это мир, и в этом мире все может быть. И вы это теперь понимаете. Не это должно вас настораживать, да, и ученые должны развиваться, это интересно, действительно, как и по этой вакцине, и так далее, и так далее. Но я-то, да, особенно Виктор Саныч, какая ваша задача лично для себя? Заниматься собственным иммунитетом. Еще раз, хотите изменить мир – меняйтесь сами. Вот как-то вот так это все понятно, и поэтому возвращаясь к физиологии, когда мы с вами говорим о воде, когда мы понимаем о том, что желудочно-кишечный тракт и наши с вами легкие, это единая система, единая система слизистой, в которой просто колоссально есть именно иммунный запас, но что мы с вами можем сделать, если мы начинаем, вот оно, питание, есть все подряд. Царская Россия, Статистически на одного маленького ребеночка, который родился, и до старичка средняя потребляемость сахара в год сахар в год 2 килограмма. 365 дней, как понимаете, маленький лярик, это статистика. На сегодняшний момент средняя потребляемость сахара в России 46 килограмм. Теперь понимаете, что маленькие детки не едят, как бы старички, может, не очень. Вот она основное наше с вами население. Сорок 46 лет. сахар, а я вам сейчас сказала. А если мы сахар едим, это кто нам привет передает? Близь инвазия. Значит, извините, при чем здесь мышь, которая там летела сухами? Если я сам хожу со своими, богатствами. Поэтому, может быть, как-то нам сейчас, я даже думаю что мы же должны нам претензию перед почему человек явился резервуару от этого от негодяя ковида. Обратите внимание, почему вот так страстно, вот я вам говорю, вы должны понимать, что вот э, внешне, вот он баланс, вот он баланс. И мы с вами абсолютно, понимаете, сказать, э, наш с вами организм, это такая вот отлично сформированная э, такая вот э, Защитная держава. Мы действительно по иммунитету, то, что нас слышат, она держава Но если мы сделали все для того, чтобы иммунитет ушел, какая разница, кто завтра прилетит, это все равно всегда будет опасно. Причем даже теперь, смотрите, переходим к нашей замечательной компании ВОСАН. Когда мы говорим про инфекцию, да? На снижение инфекции. Сколько у нас препаратов, которые четко на это работают? Безусловно, косточка. Я хочу, мы сейчас ваш вопрос рассмотрим. Скажите мне, пожалуйста, у кого дома еще нет косточки? У всех есть, Давайте, у кого есть дома? Мы ну, выпили. Мы выпили, выпили. <свят> <объекты>. <свят> <Почему>? потому <свят> что это наша с вами аптечка. Как только начинаются первые симптомы, или, допустим, я сейчас в поездке, или вы пришли, как-то вам не здороваться. Вы сразу понимаете, даже если какой-то агент пришел, я не знаю про что, да, но он будет напрягать мою иммунную, иммунную систему. Я могу профилактически выпить 5-7 капель в зависимости. Безусловно я могу. Если первые наши с вами, что называется, ворота инфекции, если мы говорим о сегодняшнем респираторном заболевании в области носа, я могу прополоскать, сделать раствор и прополоскать нос и горло? Безусловно я могу это сделать. Это тот самый навык, который, как вам сказать, который, я думал, что лет через 50 он, наверное, будет. Сейчас, пока мы с вами на уровне летучих мышей, поэтому человечество учится, а пока только мы руки. Ну, кстати, 21 век, теперь надо взять здравоохранение, рассказать о том, что надо мыть руки. Но, наверное, какому-то населению это надо было услышать. И я очень рада, что это действительно есть так. Да? Второй момент. Мы теперь понимаем, что не надо, если вы заболели, вы чувствуете. Вы являетесь источником. На этот момент надо посидеть дома. Это как мы говорим, это неприлично, сейчас это даже уголовное дело, сейчас это даже с вашей большие возьмут, но я хочу призвать к вашей нравственности. Если -за человек заболел, вы представляете себе определенную опасность, посидите дома, выздоровеете. В чем опасность, это для окружающих, но и для себя. Потому что когда вы ходите, работаете, ваш иммунитет еще больше падает. Итак, заболеваете, у нас с вами есть косточка, она должна быть обязательно в вашей аптечке, а второй момент, безусловно, чайное дерево. И здесь опять-таки э, мой такой благодарный, абсолютно ну, абсолютное уважение, освещение и признание. Когда 22 года назад компания «Ивасан» пришла на рынок, с чем пришла компания? Видимо, уже тогда Томас был Она пришла с эфирными маслами. Она пришла с эфирными маслами. Почему? Потому что я вам сказала, самые интимные взаимоотношения, самое на сегодняшний момент, наверное, как сказать, такое, безграничное, неограниченное это наше с вами взаимодействие с воздухом с атмосферой. Это то, что есть. И компания «Юасан» сразу же пришла с эфирными маслами. Вы не все можете сейчас в городе Воронеже, что называется, изменить экологию. Давайте будем откровенны, да? Мы не все можем решить вопросы по улучшению качества воздуха, где едет, машины. Но тем не менее, как сказать, изменить вокруг себя атмосферу и улучшить качество. Вместе именно за счет эфирных масел иммунитета местного нашими эфирными маслами 100% можно. И поэтому компания пришла на рынок с эфирными маслами. Именно сейчас я считаю, что это просто ноу-хау в сегодняшнем нашем промежутке до следующей осени. Нет ничего более правильного как дойти, что называется, и э, улучшить об, нашу именно дыхательную систему через слизистую, через эфирные масла. Поэтому я вам сейчас, так как мы уже проработали 55 минут, я предлагаю сделать маленькую профилактику. Что у меня в руках? Совершенно потрясающий спрей. Мама мия. Есть еще такой же аналог спрей расслабся. Он мне тоже очень нравится. Здесь как раз то, что очень много обсуждалось, не буду переходить до анекдотов, но тем не менее, у нас с вами здесь есть и вода, и спирт. Со спиртом было тоже много очень интересно. Но здесь именно на основе комбинации масел. Причем здесь именно подобрана та самая, я бы сказала, композиция, которая создает тот молекулярный колпачок и предотвращает, и позволяет нашим с вами именно слизистой, противостоять всему той гадости, которую мы с вами вдыхаем. Что вы сейчас делаете? Что делаю я? Ну, просто что ты делала. Вы делаете два пшита. Больше не надо. И верните его мне обратно. Для чего я это делаю? Потому что у нас с вами сейчас идет холодная ингаляция. У кого еще нет дома э, э, этой композиции? У всех есть. И нету? Вот. Значит, вам сегодня подарок, вы узнали эту информацию. Мы с вами находимся в транспорте, мы с вами находимся в помещении, мы с вами сейчас работаем. Я знаю, что вы все здоровы, но тем не менее, придя домой, я всем советую 5-7 капель косточки выпить. Почему? Потому что все-таки мы были в концентрированном таком это самое, помещении, и все выдыхали то, как сказать, что там не у всех, пчелки, кто-то еще там с чем-нибудь. Так вот сейчас... Мы с вами создаем ту самую защиту на 12 часов. То же самое вы делаете с своими детками, да? когда отправляете, ну, сейчас у нас мы сидим дома, у школа была, садики были. Вы можете это делать на подушечку, когда ложитесь спать. Вы можете э, это использовать, э, ну, как сказать, наверное, во всех случаях, когда вы не можете изменить весь мир, но вы хотя бы можете создать вот этот манипулярный эфирный купачок. Это должно быть дома у каждого. Если это нет, то я вам еще раз предлагаю, потому что изменить всю атмосферу нельзя, но хотя бы вокруг себя, знаете, как сказать, по, это само, создать такой вот именно благонадежный момент иммунитета, это очень важно. Но это все мы с вами, как вот, э, говорим сейчас на то, что идет противовирусное, э, причем и терпеновые такие вот масла, эфирного масла, чайного дерева, и на сегодняшний момент Аэстрографии косточки Очень люблю, потому что эра вообще-то как такового антибиотикам начинает заканчиваться. И это правильно, антибиотики как таковые, они будут возникать и разрабатываться. Но, друзья мои, их задача вот в этой ситуации. А вот во всех вот этих ситуациях, смотрите, идет вивасан, вивасан, вивасан. Поэтому встаем еще раз. Делаем наши с вами сдавленные балансы. Да, это очень хорошая для шейного. И самое главное, пока мы вот так вот делаем, у нас даже немножко грудные мышцы работают. Так вот, скажите мне, пожалуйста, когда у нас с вами вот она, левая рука, интенсивция пошла вверх, да, интенсивция пошла вверх, уже мы видим, шаг появился, значит, появилась болезнь. Каким чудесным образом мы будем уменьшать эту интенсивцию? Что мы делаем? Чайное дерево. правильно? И косточка. Вот оно пошло. Согласны всем? А теперь опустили, ручки. Молодцы. А теперь опять. Кто-то хотел со спортом, сегодня фитнес-клуб. Вот у нас своя правая рука. Теперь опустили совсем вниз. Ручку опустили. Туда все. Все наши мышцы ушли вниз. Теперь для того, чтобы поднимать иммунитет. Скажите, пожалуйста, правильно питание поднимает иммунитет? Да. да. Вода поднимает иммунитет? Да, да, да. Сон поднимает иммунитет? Да, да, да. Сон поднимает иммунитет. Да, да, да. Правильно? Дальше, Монфит поднимает иммунитет, да, правильно? Да. Витамины поднимают иммунитет. Да, да, да. Молодцы, попали себе. Я просто хочу, чтобы вы сейчас уловили да. компанию Ивасан, чтобы вы понимали, сама как сказать, линейка наших продуктов, она направлена на здоровье. Вот именно продукты, которые направлены на бактерицидный, я могу сказать, противогрибковый, противовирусный состав, их несколько. Их несколько. А вот для того, чтобы поднять вот эту, как сказать, колоссальную защиту организма в нашем университете, посмотрите, вот это все правильно. И мы сейчас с вами пробежимся, но первое я хочу, тем более, сегодня очень рада видеть вот именно в вашем костюме, Валентину Викторовну. У вас этот продукт уже был, но он разошлся везде. Он разошелся везде, в Санкт-Петербурге его тоже нет, в Курске его тоже нет, порой еще нет, но к середине этого самого. августа он обязательно появится, а уж точно на сентябрь-октябрь он будет. Кто этот продукт уже пробовал? Как хорошо. Какой дозировки пьете? один раз, в две, абсолютно. Очень хорошо, это профилактически. Как вы думаете, этот препарат мы можем пить там по 2 два раза, по 2-3 раза? Да. Можем, молодцы. Потому что один-два раза – это профилактическая доза, которую мы делаем сейчас. Правильно? А если начинается заболевание, а теперь скажите мне, пожалуйста, почему я его так трепетно вижу и вообще считаю, что это, наверное, при всех этих продуктах сейчас наиболее важный препарат. Этот препарат называется защита клетки». Когда мы с вами говорим о иммунитете, обычно мы, как мы скажем, говорим о тернин-плацетном, о гуморальном, а здесь мы прямо вот непосредственно подошли к клетке. Клетка в организме, как мы с вами, развивается постоянно в ней, идет период обновления, и, как вы уже знаете, особенно кто занимается косметологией, красотой, обновление клетки кожи за сколько идет. В среднем молодой женщины да, от 10 до 30 дней. Поэтому, когда вы видите перед собой женщину и начинаете как бы, рекомендовать этот или иной крем, то по ее возрасту вы понимаете, на молодой девушке этот крем отзовется и даст уже результат в течение 10-30 дней. Женщин, которая уже будет 45, там точно кремом надо будет пользоваться где-то редируемо, уже от 30 до полутора месяца. А когда вы уже имеете такую, как сказать, серьезную даму 45+, ну что я подразумеваю 60, то в данном случае крем уже даст свою результативность с учетом возможности восстановления педок уже через 2 месяца. И когда вы это знаете, это чисто наша с вами именно, э, как сказать, физиология, то уже и женщина будет рассчитывать на том, что завтра ей не будет 20. Но через 2 месяца на этом креме она получит результат. Линейка кремов, я думаю, что все видели последние в этом фейсбуке, Антибозраст, это да самое, э, Томас и Георгия, это совершенно потрясающая статья. Да, да, да, просто потрясающая статья. И вот там как раз это все расписано. А теперь мы с вами про вернемся к этому замечательному продукту, который мы все ждем, и он у вас тоже будет. Так вот, клетка, она имеет тенденцию, что называется, жить, развиваться, и как у нас это все происходит, она, восстан она восстанавливается, но какой-то строительный мусор, продукты жизнедеятельности у нее остаются. И в клетке заложена вот эта программа аутофагии, то есть клетка сама себя убирает. Это действительно заложено. Но по мере того, как мы с вами болеем, взрослеем, не пьем воду, кушаем сахар, что называется, завидуем соседке, может, еще что-то нам не нравится в этой жизни, получается, в клетке собирается мусор. У всех, ну, у кого-то же есть старенькие родители. Если они живут от вас далеко, то вы же периодически ездите и все-таки моете у них домик или квартиру, Ну, потому что уже не так они убирают, но ну, потому что это возраст. Так вот и клетка. С течением времени она уже не может так заниматься своей очисткой, а тем самым это как раз одна из программ здорового долголетия, и она начинает потихонечку накапливать мусор, который приводит к снижению иммунитета. Вот именно этот удивительный продукт защита клетки, он э, из сырья пшеницы, а для вас еще могу сказать, активным веществом, э, вообще знаете, кто знает, что является активным веществом этого препарата? Спермидин. Спермидин. спермидин. спермидин. Вот это вот, понимаете, это вот прямо как спермитазур, видите, я нарисовала. Но это, по-моему, это по-другому. Так вот именно спермидин. Mm. Почему так называется? Это активное вещество, это белок, он был впервые выделен, действительно из мужского семена. А потом в последующем, в последующем, это было уже найдено и в других продуктах, это было э, найдено и баклажаны, и самое главное, что если пшеницы самое большое количество, 243 мг на килограмм, почему мы используем эту пшеницу, то второе 207 мг на килограмм есть в сое. поэтому все понимаете, почему такой необыкновенный процесс, продукт фито -40. Так вот именно на сегодняшний момент мы с вами получили тот самый продукт, который заводит. Знаете, вот сейчас есть удивительные такие, называют гендер, такие а, это самое, пылесосы, роботы. Вот он там ходит без вас, все это убирает, и так далее, и так далее. Вот это своего рода тот же самый гендер, это та же самая система, которая начинает заводить аутофагию. То есть мы начинаем с вами генерировать наши клетки. Причем в данном случае, если даже когда квартиры там дома брали, согласитесь. Вот больше энергии, светло становится. Точно так же этот продукт удивительно энергичный. То есть он на сегодняшний момент дает нам возможность аутофаги. Ауто, внутри фаги я пожираю, убираю свой собственный мусор. И тогда, мне кажется, мне не придется в следующей лекции говорить там про мушка, я говорила о пчелках. Вот это я могу сказать, это все, чтобы вы стали пчелками. Чтобы, как сказать чтобы выставить цветочком или еще чем-то этот продукт сейчас один из наверное ведущих когда мы говорим о системе геронтологии это один продукт из ведущих когда мы говорим с вами о сердечно-сосудистой патологии потому что он прекрасно работает на как сказать, предотвращает старение сосуда этот удивительный продукт, который у нас с вами работает на головной мозг и как профилактика альцгеймера. Хотя работа на биопульсаре, я пошла к какому вив, выводу. А, наш мозг имеет колоссальный ревербект, но просто неправильно его использование приводит к тому, что мы приводим себя к альцгеймеру. Альцгеймера не должно существовать в человечестве. Но что-то, видимо, какое-то мы себе позволяем, неправильное поведение. А теперь обратите внимание. Стартовой диабет, светосводочной, метаболический синдром вот сюда, да? это как раз вот та группа пострадавших, которые, к сожалению, к определенному возрасту да, привлекают эти заболевания. И поэтому, когда я сейчас говорю про этот чудесный продукт, про этот чудесный продукт естественно, если мы с вами лет 15-20 да, собирали эти заболевания, то за 1-2 дня это не изменится, но хотя бы мы пойдем в этом направлении противопоказаний никаких нет. Единственное, что мы можем увеличивать дозировку. Поэтому защита клетки, то есть препарат на основе пшеницы с активным веществом сперметин, который мы с вами ждем, но вы уже для себя его имеете в своем каком индивидуальном резерве. А теперь у нас с вами получается следующий момент. Относительно, ну, давайте еще раз делаем, сиди, да. сиди, сиди. вот это у нас с вами баланс. Вот относительно инфицированная левая рука пошла вверх. Как вы понимаете, что нам надо привести обратно в баланс? Что мы делаем? Косточка, чайное дерево. Помним, да? Что у нас еще можно сюда поставить? Мы можем сюда приложить фенхель. Он работает как левый при кишечной, а это дорожной Согласитесь? А если мы с вами говорим об иммунитете? Это наша ручка, да? И вот у нас с вами весь, весь, весь арсенал. А теперь вы будете писать или кушать, или не рассказывать. Скажите мне, пожалуйста, вот этот препарат называется Омега-3-порта. Да. Да? Это знаменитый у нас с вами Омега, причем усиленный маслом гриля. Он позволяет нам с вами использовать одну капсулу в день. Удивительный продукт. Причем здесь я не буду вам пересказывать замечательную лекцию сказать, вашего соотечества, но смотрите его материал, потрясающий материал, причем со всеми выкладками. Именно, когда идут споры. А милингар на сегодняшний момент шестарского производства – самое лучшее. Она не подлежит никакой критике. Плюс еще острием, она позволяет вам использовать один раз в день. И очень экономично, где 95 капсул хватает на три месяца. Скажите мне, пожалуйста, надо ли говорить об обязательном приеме этого продукта в условиях там второй-третьей волны войны, второй-третьей волны, или осень. Друзья мои, это не правда продукт. Это тот продукт, который мы не вырабатываем, но мы должны дать питание. А теперь чувствуете, как вселенная нас создала. Мы все зависимы от этого мира. Мы должны своим питанием дать своему организму все самое лучшее. И от того, что мы с вами дали вкусить, вот то на нас и прилетит. Что такое БАДы? Это биологически активная добавка к пище. Мы с вами за счет этих препаратов пытаемся улучшить качество питания, которое не всегда совершенно Но есть при этом надо, вы же понимаете. Тем более сейчас лето, фрукты, овощи. И поэтому, когда мы говорим об обезах, безусловно, есть такой замечательный значок, называется бесконечность. Вот противопоказания никаких лет. Единственное, что виталпрус мы даем деткам, все помнят, да? А мы с вами используем. И используем. Опять-таки, вот сюда. Сахарный диабет, среди сосудистый, метаболитический синдром. Вы чувствуете, куда мы шли? Вот здесь это все работает. Следующий, мы все-таки говорим о второй волне, возникает нигино. Нигино. Это масло черного тмена. Это удивительный продукт за счет того, что здесь имеется и омега-3, и омега-6. Но самое главное, здесь есть масло черного тмина. Это препарат, который снижает ту самую колоссальную воспалительную реакцию, которая возникает на любой вот реагент именно инфицирования. Еще что интересно, именно он уменьшает и является одним из сильнейших онкопротекторов. Именно этот препарат снижает аллергическую реакцию. Я считаю, что сейчас все процессы внутри нас уже именно аутоиммунные. Поэтому для вас маленькое откровение. Любой процесс, который у вас свыше 6 месяцев, там, хронический гастрит, там, хронический хры, хронический, это говорит о том, что там уже есть аутоиммунный процесс, и там обязательно должен быть генол. Дозировка негенола идет по тяжести состояния. Дозировка негенола идет по весу пациента, чтобы вы понимали. И по той как бы, проблеме, которую вы хотите решить. Здесь мы точно так же вы должны знать, лечебный продукт отличается от Бада тем, что активных веществ в нем в 6 раз больше. И если, допустим, идет рефлексика дозировка негенола один раз, а мне, как врачу, надо решить проблему медикаментозно, как вы думаете, я могу увеличить это до Сто 100%? Но это я все-таки рекомендую делать, именно либо врачу назначать, либо это право вы берете конкретно на себя, для себя. Я еще что хотела бы вас сегодня спросить, скажите мне, пожалуйста, сейчас вот езжу, я начать работать, я заметила, знаете, какую тенденцию, и мне это очень радостно, и вот мы с вами стаже, о стаже Вивасами. А я обратила внимание, что те люди, которые вот глубоко погрузились в эту тему и вивасами всей душой пять-восемь а, лет, они уже интуитивно чувствуют продукт и сами знают, а, что им принимать. Вот, вот у вас есть такое чувство? Иногда даже какие-то действительно интимные отношения с продуктом, а вот хочется вот это. Это очень здорово, поэтому я почему -то. наша сегодняшняя, как бы, э, ну, может быть, лекция, потому что я больше говорю, но тем не менее, она говорит о том, вы все это знаете. Конечно, надо пользоваться книгами, конечно, надо пользоваться вот этим материалом, потому что вы все это знаете отсюда, как и я. Я вам практически, как бы, э, ну, по-своему, но пересказываю вот эти зумительные материалы, и плюс, наверное, тот опыт, который я имею. У вас у каждого тоже есть свой опыт. И поэтому, когда возникает ситуация, вы вспоминаете вот эту ситуацию баланса, и вы начинаете понимать, не знаю, что там прилетело, да, но тем не менее косточку можно выявить правильно. Во-вторых, если я три дня не -то, то, наверное, все-таки со стимуссана можно флоромак ставить просто респект, потому что даже занимаясь с вами э, дыхательной системой, вы же понимаете, как важно в этот момент, чтобы у меня была нормальная микрофлора, а нормальная микрофлора – это наш с вами замечательный парамат. А еще какой момент, чтобы мы вот, как бы с вами сейчас вот для себя делали такой акцент относительно вот питания сладкого, относительно воды, которую мы с вами сказали, относительно спорта, который мы с вами еще сказали. Вот, почувствуйте тот момент, я вам сейчас, если такая фраза, я вам уже даю на конец августа. Лето закончилось, фрукты, овощи, овощи в лесу все наелись. Поэтому вы должны для себя знать, как истинный вивасанов с этой с вами делюсь, да? что в конце августа все должны пройти именно антипролетарную программу. У нас они, конечно, есть такие расширенные, но тем не менее вивасан он абсолютно толерантный и хорошо дружит с классической медициной. И есть хороший продукт, не мазон. Запомните, он продается в аптеке. Единственное, что это проводится сразу же, однократно, таблетка, но вся семья. То есть 4 человека, и 4 таблетки. И это надо обязательно провести. Это, кстати, один из моментов нашей подготовки ко второй волне. Потому что я сейчас вам все расскажу. Будьте здоровы. Правильно? Я просто про что вам сейчас рассказываю. Мы должны создать в себе такие условия, да, чтобы коронавирус негде было зацепиться. Он пролетит мимо, мы ему неинтересно. Вот этот очень важный момент. Поэтому э, негино, еще раз, за что люблю этот продукт, он хорошо стимулирует правильную, нормальную слизистую. Обратите внимание. Вот у него есть такая вот особенность. Следующий момент, и мой любимый продукт, если говорить, э, зеленый чай. Зеленый чай, наверное, один из первых для меня был продуктов, который я стала пить, когда возникла вся эта инфекция. Почему? Потому что страдает дыхательная система. И вспоминаем историческую справку. Самое большое количество курящих, самая курящая сторона, знаете, какая? Не Япония, что я задаю, кстати, здесь написано. Но тем не менее, именно в Японии самое малое количество рака легких. Как-то не совпадение. Поэтому я говорю, вы вот, понимаете, как сказать? Но все то, что вам декларируют, все время проверяйте. Плюс еще Японии пережила Херасиму. Пусть Херасима у них была средняя продолжительность жизни 45 лет. На сегодняшний момент она не достигла. совете. В каком году это? В 45-м же, да? Это самое вот на сегодняшний момент у них продолжительность жизни до 82 При этом у них при их курении абсолютно нет, что называется. Но там, конечно, производства еще нет. Это тоже надо учитывать. И плюс у них есть культура приема зеленого чая. Так что сделала компания «Имасан». Компания «Имасан» выпустила зеленый чай с мятой перечной. А теперь, если вы прослушаете все ведущие лекции, которые говорят о том, как себя правильно вести во время коронавируса, то есть здесь микроэлементы. Селен, а именно силен убирает тяжелые металлы и является обязательным микроэлементом для, для бронзиты, при легких. Здесь у нас с вами медь, здесь у нас с вами цинк, здесь у нас витамины А, Е и С. Да? И плюс я еще хочу сказать, когда мы говорим про питание, и вот эта структурная единица легких, вот она именно это алиола, она изнутри... Прокрыта такая оболочка, служба в такая жировая оболочка 90%. Поэтому я вас очень прошу, 20, именно 20 грамм сливочного масла в день на период коронавируса есть обязательно. Сахар убираем, вы это уже услышали, воду теплую пьем и при этом мы с вами обязательно добавляем сливочное масло. Это очень важно. Но ну, тот, кто из вас не лезет, если у кого-то там такая культура, я туда, но все остальные это на период. Наши с вами именно второй волны. Сейчас зеленый чай я всем его рекомендую. Вот сегодня, вчера и завтра. Три дня очень весенного солнца, очень сильной радиации. Друзья мои, зеленый чай, обязательно принимайте, он убирает, снижает этот эфир. И плюс это единственный, один из первых наших продуктов базы, который можно начинать давать ребеночку с 6-месячного возраста, ну там только пелюшечку это надо э, сама распросить, чтобы ему это было удобно, и до самого, до самого возраста. Он не имеет никаких противопоказаний. Он сильнейший антиоксидант. Он с такими э, самыми обожженными э, своими лечебными свойствами, что вот лето – это его период. А если мы говорим о легких, вспоминайте сразу о Японии, то это еще раз подтверждает эффективность этого препарата на эту проблему. Сразу же показываю вам раздобыли от чудесную церулу. Но здесь я, как вы знаете, долго не буду. Мальтийская морская вишня очень вкусно, Витамин С везде и всегда. Поэтому сумочки есть. Если хотите помочь своему ребенку, единственное, что я вас очень прошу. Ацирола в большом количестве, но она может быть аллергеном. Если целый пузырек ребенок съест, не надо это делать. Ничего страшного не будет, но не надо это делать. Обязательно используем газировки. Кургумент тоже удивительный препарат, который идет на очистку. Мы все время с вами, знаете, есть такое выражение, Чисто не там, значит, где убирает, а там и не солит. Но я могу вам сказать, жизнь такова, что чисто там, где убирает, правильно, да, и не солит. Вот это вот идем навстречу друг друга, как и здесь. Поэтому куркумент в ветической культуре один из лучших продуктов, который как раз настроен на очистку, и здесь мне что нравится, он прекрасно работает при в сахарном диабете прекрасно работает на поджелудную железу, на печень, сильнейший противоиноглиментный препарат. И плюс это наша гордость в том плане, что это первый препарат, который выпущен по технологии G.P. Здесь очень высокая биодоступность и достаточно низкая цена куркумина, потому что настоящий куркумин – это очень дорогое вещество, очень. За счет нанотехнологий из небольшой дозировки куркумина мы получаем блестящий большой результат. Причем это еще и растворимая форма. Их растворимая форма не существует. А вот это бандиками и без бандика Значит, наверное, уже наша сила Это можно говорить также детская группа, но детская, если мы только детские используем с вами, Формы, я бы сказала, что это основная группа на момент, давайте скажем, вторичной профилактики, согласны? Вот здесь все, что там сказала, мы с вами делаем ежедневно. И сегодня. И не надо нам говорить, что осенью будет обострение. Оно всегда было и есть. Поэтому мы сейчас осенью укрепляем, укрепляем. Себя укрепляем. А вот эти уже препараты, если я уже нахожусь в эпицентре. И если я понимаю, что, как вам сказать, я где-то простыла или кто-то из моих домашних заболел, я начинаю использовать. Первый момент, помните, иммунфит. Мы поднимаем с вами правую руку. Иммунфит – уникальный продукт. Смотрите, здесь очень хорошо. Здесь тимьяк, который обладает отхаркивающим эффектом. Очень идет. У нас с вами еще есть тимусам, не забывайте. Но этот геопродукт люблю больше, он немножко пошире по диапазону. Здесь идет тимьяк, здесь идет эхинацейк, здесь идет шалфей. Здесь у нас с вами идет шиповник. Просто потрясающая форма. По одной столовой ложке два, я даже говорю, если заболеваете, понимаете, вот начинаете чувствовать, что заболеваете. Любой человек понимает, да? Максимально. 15 капель косточки. Начинайте по три столовой ложки пить это самое. Или иммунфита. Если у вас этого нет, вот очень люблю вот этот замечательный продукт э -э, маринго-арония. Почему? Потому что маринго-арония, если вот иммунфит, все-таки я его рекомендую вот сюда он уходит, вот сюда. То есть заболеваю и все. То есть должны быть четкие показания. По, имму... по Марингеару не можно пить здесь, можно пить здесь. Ну, здесь, понятно, медицина будет заниматься и на реабилитацию. Что такое маринга? Это дерево жизни. Это индийское такое удивительное растение, живет в пустыне. Причем можно корни, плоды, можно э, кушать листья. То есть совершенно, как бы, созданным творцом для зимной вот, пустыни можно питаться. Большое количество белка, аминокислот, там идут витамины. А деймс с какого возраста? Если мы говорим да. про маму марингу, я рекомендую 6 лет. Не с 12 же, 12 лет, лет у нас с взрослых, 6, лет, только уменьшим дозировку. Можно до 6 лет, я думаю, что можно будет это, черничку подавать до 6. Вообще до 6 лет я вообще стараюсь детей держать на правильном питании. Следите до 6 лет, как он как, вот, чем вы кормите. Восстановить ему собственный иммунитет, друзья мои, не надо будет даже дополнить. Дети – это наш кишечник, как мы их кормим. Так вот здесь он на эндорогии. И плюс еще здесь такая, понимаете, так сказать, Супер такой микс коктейль. Маринка и плюс еще арония, черноплодная рябина. Черноплодная рябина, опять-таки, хорошо идет на сахарный диабет. Работает прекрасно с щитовидной железой. Прекрасно снижает холестерин. Удивительный напиток, причем, я могу вам сказать, идет на реабилитацию. Вот Как раз это ваша чудесная приятельница. Смотрите, Таня как раз об этом рассказывала. Есть вот такой момент. Вы уже понимаете, есть ситуация, 41 год женщина, да, муж принес, и тем не менее она заболела, и заболела. Отсюда стоит вопрос, отсюда стоит вопрос, поэтому мне бы хотелось узнать. Ведь если она заболела вот так, я правильно понимаю, если в масштабе? То значит надо разбираться, что было с иммунитетом. Вы слышите меня, три поросенка, если у вас хороший иммунитет, и не, вы не волонтер, то есть вы не работаете в реанимации, вы не работаете врачом, то я могу вам сказать, возможность уйти сюда и сюда минимальна. Если же у вас, вы меня услышали? Поэтому в данном случае и ей надо сейчас максимально разобраться поднять реабилитацию. Почему реабилитация? Потому что перенесенный, к сожалению, этот вирус, но он вирус ассоциированный, я четко знаю, понимаете, он ушел, эти, как все ложечки нашлись, а осадок остался. Все дело в том, что он запускает механизм последующего фиброза легких. Легкие начинают, как вам сказать, терять свою функциональность. Они, здесь возникает фиброз, а это аутоиммунный процесс. А это все равно, я считаю, данная микрофлора, которую мы не успели преобразовать в Вот это надо здесь обязательно с ней позаниматься. Уходим дальше. И Монфит, если бы я вам уже рассказала так, смотрите, у нас, кстати, в Монфите у нас с вами еще есть чудесная бузина. Очень люблю бузину, особенно сейчас. Можно пить в холодном виде, можно пить в горячем виде в зависимости от сезона. Патагонная, жаропонижающая, прекрасная у нас с вами обладает мягким дезурирующим эффектом, обладает очень хорошим противовоспалительным и мономазурирующим эффектом. А есть еще одно средство, мы сейчас приходим, ну, как бы в лето находимся, немножко как идет момент такого вот отделения, прием замечательной бузины с тремя каплями э, косточки позволяет, не нарушая вот отделение, убрать всегда приятный запах. Мы убираем микробную ссоры, так что возьмите себе на заметку. Вот это следующее, ну это наши сами аксессуары. Когда я говорю о фирных маслах, то понятно, либо используем кулоны, либо используем... А, аромалампы причем любых видов да, либо мы просто с вами делаем ингаляции, но это в каждом доме я не веду, свой способ именно обогащения нашего именно атмосферного воздуха должен быть и вот у нас с вами чудесная совершенно композиция наверное самая лучшая композиция, которую нам сейчас нужна, респира, легко дышу потому что именно, как сказать, вот эта инфекция, о которой мы с вами говорим, она сужает проводимость за счет воспаления, и здесь, как сказать, нарушается отток, вот этот сухой кашель, очень много говорят снижение обоняния, я могу вам сказать. Работайте с эфирными маслами, но в команде. Вы должны понимать, вирус, он не один пришел, он поднимается, что называется, всю нашу патогенные микрофлоры организма так мы, когда начинаем заниматься здоровьем, мы используем целую программу и систему. И здесь нам с вами помогают наши масла. Поэтому, наверное, вот, чтобы закончить вот сегодняшнюю нашу с вами лекцию, я хочу вам всем пожелать, безусловно, здоровья. Я хочу вам еще... Встать, еще раз. Я Давай. хочу вам всем, всем, всем вот такого благополучного здоровья и равновесия и даже если вот так случается, делаем так, да, мы четко понимаем, что мы с вами всегда уйдем в баланс. Вот чтобы вы не боялись. То есть вы должны понять, да, я заболела, и что? Значит, что со мной? Я должна убрать инфекционный агент, я должна поднимать свой иммунитет. Присаживайтесь. Я знаю, как я ем, я знаю, как я сплю, правильно? Я знаю, как я пью воду. Вот эти замечательные вещи, которые вам сегодня, что называется, ну, наверное, мы просто с вами вспомнили, ничего нового не услышали, но как-то систематизировали, и моя задача была убрать страх. Страх – это всегда не невежество и незнание. Сейчас у вас эти знания есть, если, кстати, этого недостаточно, у вас есть эти чудесные книги, которые вы приобретете, и осталось буквально 3 минуты, прямо вот как бы скажите на сегодняшний момент, что вашей аптечке вот из этой лекции не хватает? Да, что вы точно знаете, что вам надо взять? не гено, не умница. Молодец, знаете, почему берем да? Хорошо. Танечка, что вам не хватает? Я пусть видна не гено. Отлично, мне нравится ваш выбор. Вам что не хватает, Я а еще дыши не купила. Что? Дыши композиции. Дыши, Респира. Правильно. Хороший выбор, потому что более чем правильный выбор. Поддержу. Что вот вам? Силеный чай, дыши. Отлично, отлично. Зеленый чай особенно. Вы молодец, потому что август обещает, что будет такой же. Вы у нас такая вот именно природная. Спасибо. Вы красиво очень. Да. Я э, масло... Это, хорошо, хорошо. Мне нравится. Теперь смотрите, видите, в каком диапазоне мы работаем? Дрифрут уходит левую руку направо. Вам э, на сегодняшний момент что показалось э, правильно иметь свои аптечки? Наверное, зеленый чай. Зеленый человек, хорошо. Значит, он пьется по одной-три раза в день, у него есть только маленькая особенность, он чуть-чуть поднимает давление. И если есть склонность к давлению, то тогда переводите дозировку в половину меньше, по половинке три раза в день. Это вдруг родителям будете давать. Так, ну вы сегодня насытились общением, я правильно на, на, на спорте спа уже был. Так, а большое. что по, так сказать... Нашему плану безопасного синего. У меня много чего есть, но я мужа возьму зеленый человек. Молодец. Разборить, поспеть. Да, да. И не забывайте Валентину Викторовну. Это а, уже взяла. Да, да. Валентина. как вот лучше? Ну, Все-таки две по две сразу или? Вы знаете, я могу вам сказать, две. если, допустим, человек пьет много, да, много, там это самое, то вы можете ему две сразу. А если у него небольшие приемы, я же не знаю, с ним, mm -hmm. то мы можете... Я имею в виду количество приемов в день. Mm -hmm. да. Если немного, то разбейте на два раза. Если так много, то разбейте однократно. Валентина mm Викторовна. -hmm. Валентина Викторовна, я посмотрю, профессор сказал, кроме бодрости. Мне так нравится, когда вы ее рекомендовали в uh -huh. Ваш, коммерческий. Uh -huh. Ну, бодрость, я могу вам сказать одну, а просто мне как-то странно, если у вас еще ее нет. Да? 27 минералов и витаминов. Это единственное, что может быть сейчас, сейчас, если у меня маленький такой момент, пока мы с вами влететь, влете, да, я бы вам рекомендовала бодрость начать 15 августа и вашим детям, потому что мы там плавно с вами уйдем в войне, все равно начнутся уже дожди, уже все равно прилетит, начнется респираторная инфекция, и поддержать надо заранее. Но раньше мы детей готовим в школе, если вы готовьте детей за две недели. Поэтому с 15 августа уже начинайте 27 минералов и витаминов. Причем, какая здесь очень интересная методика карпускулярное напыление. У нас с вами каждый отдельный элемент всасывается, что называется, раздельно. То есть и никакого винегрета нет. Очень, и плюс вот само по себе, о чем мы всегда говорим, высокая биодоступность. Здесь йоди стыкали. Обратите внимание, для тех, у кого щитовидная железа и кто пьет препараты йода, тогда нам с вами витамины нельзя. А все остальные, пожалуйста, 100% капсул и поэтому вся семья и бабушки и дедушки и родители прекрасно это вот но с 15 августа согласна с вами что вам сегодня показалось необходимо да, да, да что хорошо так аптечка все есть да, да. хорошо и зеленый, чай. и зеленый чай вот вот я рада потому но что, что, не что значит делать. не зря вы любите Посмотрите, зеленый чай а как я и он очень приятный. Сами. Так, а, что а, вам с было, экстракт, а, пот, щуку, в следующей свечи дала? Ну, всякая для диффузора, композиций Да. и Да, я сегодня ввожу две, да, Марина? Да. Мы да. да. вот все, потому что у нас нету. Я уже это правильно, это очень хорошо. Ну, у вас уже все есть, но есть ли то, что, как бы, что у вас сегодня, что подтвердило вас, Игорь, какое-то, что нового вы сегодня услышали? Нового ничего, но да, может быть. Нет, осталось бы, что вы услышали долго, то нюансы Нет, я хочу вам сказать, мне бы было очень жаль, что если бы это было для вас новое понимаете, моя, моя была какая задача, мы немножко с вами вспомнили и самое главное, чтобы вы четко понимали понимали о том, что, ну опять-таки три веселых поросенка, вспоминаем классику, есть иммунитет, хоть что прилетит. есть какая-то зависимость, понимаете, хоть что, это, как, это называется адаптация, это называется вообще мудрость жизни, это то, чему учит Ливоса, это правда, это вот правда, так, спасибо большое, о, да, Вы так хорошо рассказывали про Вивару, да. некоторые на него подсели. Что да. нам делать? Друзья мои, сейчас есть хорошая новость, приятная новость, чудесная новость. Ну, во-первых, могу вам сказать, первая задача какая? Сегодняшнюю, действительно, вторая волна. Все очень хорошо Вивасан смогут пережить, не только благодаря вот той системе, которую мы с вами рассмотрели, а, конечно, благодаря, как вы понимаете, защите клетки, это обязательно будем использовать, и Виварум, потому что именно здесь Слайс-синдром пошел, то есть здесь начала страдать сосудистая системы, кто читает, да, и Виварум, он к нам вернется, это уже точно, мы разговариваем, да, и самое главное, смотрите, как работает президент и вообще-то компания. Всего того, что он нам показался дорогим а все-таки, да, и мы не смогли их выкупить, это все это. Что сейчас делает компания? Сейчас, сохраняет ту же дозировку, меняется упаковка, там по типу саше будет или мешочком, то есть мы уходим об этой дорогостоящей стеклянной упаковке, и он вернется к нам обратно в более экономичном варианте. Поэтому он будет, он будет, мне тоже это очень приятно, потому что... Тема аспирина как антибиотика все более и более животрепещущая, и мы все больше и больше получаем осложнений. хороший огромный вопрос, потому что все те, кто начал первую волну э, лечить на аспириновой группе, получили осложнения Потому что вы помните, что аспирин можно принимать с 18 лет, и одно из осложнений аспирина именно бронхиальная астма. То есть, вы понимаете, как, это взаимоисключающие такие вот процессы. Поэтому будет, будет, ждем. И я очень, очень рада, да. что вот могу вам сказать хорошую... Я вообще люблю хорошие новости рассказывать. Да, хорошо. Можно до конца пояснить по тесту бутейка? Да, значит, могу вам сказать, когда вы делаете задержку, то до 20 секунд, это где-то слабой троечкой, надо срочно над этим работать. От 20 до 30, как вам сказать, тройка с плюсом. И мы начинаем с вами говорить о хорошем результате. Давайте о хорошем. Хороший результат 60, На 60 секунд. На выдохе. Выдыши. Нет. Выдышите, выдыши. вы можете открыть. И задержали. Вот выдох произошел. И вы задержали, да, потому что это называется контрольная пауза. Если вы до минут додерживаете, все блестяще, это вы молодец. Если у вас от 40 до 60, работайте над этим. Все то, что идет, допустим, от 30 до 40, это такая тройка с плюсом, но вы еще в ресурсе. Что, все, что 20, это обязательно этим надо заниматься. То есть это вот э, прямо, как сказать, дыхательная, не могу сказать, что недостаточность, но в горы с вами не пойдут. Вот то есть вы не перенесете никакой большой нагрузки вообще откройте, да, вот мне уже показывают чудесные знаки э, о том, что это самое я перевыполнила план, вы должны с вами полтора часа, но вот у нас сидит очаровательная, я ответила да. на да? ваш да. вопрос? Девушка, что вам сегодня что в вашей аптечке хочется? Все есть, молодец я надеюсь, что никто не болеет вокруг вас то есть кости осени готовы? Вообще, ну, правда? Да, пусть он летит на пусть, пусть это будет третья, четвертая волна и так далее, и так далее. Танечка, вы сидите грустно, все будет хорошо, все выздоровеют. Да, вы просто она немножко Так, стоп, стоп, стоп, стоп. Мы никого не обсуждаем, не осуждаем. У вас есть план, вы приходите, ставите ей руки, понимаете, куда ушел иммунитет и начинаете с ней говорить о балансе здоровья. Да, Хорошо, что дало лично для вас? что Что вам лично это дало? Вам лично? Вам страшен коронавирус? Про адиона вас не думает. Вот это самое тоже очень да. больно. Да. Там, где нравится, внимание, там энергия. Думайте да. о здоровье, о близких, о красоте. Да. О сексе думайте, господи. Да. <связь> а вообще, по месяцам... Может, в месяц началась промо-монентом? Нет, но если вы не заболели, все нормально. Да. Да. сейчас сегодня чай, защита клетки, металл-плюс. Да, я плюс это, это право выбора. Да, это да. да. Только дозируюсь. А вот зачем правда у меня нет? А вот почему нет? А, а это рассвет. А Томас не это не же самое. Сам. Он Уже Он же будет в горы. Это кстати, как да. есть это есть вот есть от него. Все это все от все него. Все все Хорошо. А Хорошо. Спасибо большое. Так вам что дала на наша встреча? И что вы думаете, как встречать осень? Я что очень хорошо. Да, вот сегодня за наше здоровье, пожалуйста. Не забудьте, все придете, все выпейте косточку, друзья. Мы все равно мы были в массовом таком обществе. Танюша, Я защиту Хорошо. Есть еще один продукт, мы о нем не будем говорить. Артишок, расторопший холин. Чудесный продукт. Просто... Да. Да. Ну, что у меня такой результат, да? Я спрашиваю, что за результат я всегда молчала. Ну, сейчас как-то Поделитесь. Вот у меня стало вот это недавно ну, я не полиялась, а не сейчас. Почему? Потому что глаз стал таким молнием, переглазываем. Ну, как бы, без касания от Но я не повлияюсь, не хожу туда. Вот так. Ну, вот такая вот в последнее время, за 18 лет, и варсан стала вот такая. Угу. Чувствуйте, так. я удивляюсь. У меня там это мигает, я знаю, что у меня отслойка, но я никуда не хожу. Да, да, ну, вот вот. нелогично. А, ну, я знаю, понимаю. Ну, это там делаю упражнения, там, там не если он на отделке, что-то, ну, ну, что делаю? Mm -hmm. И вот этот человек и защита крепкий, и я почувствовала, он начали в поле, а потом ушло. Вот это все. Mm -hmm. Ну, пойдите, mm -hmm. поразите mm -hmm. акулиста. Пусть нам вам mm -hmm. скажет, что вы здоровы что еще Да. Я почему? Я надо несколько. Нет, то что несколько, это да. Это выйдет у нас с вами на уровень Амиги. Это точно так же. Все, кто понимает, что он 20 плюс, да. пожалуйста? А это нужно с вами какие-то вместе? Конечно, это нужно, потому что это совершенно разного. Это просто замечательно. И два одновременно. Да, Вообще, надо сказать, нужно не бояться этот коронавирус. Я переболела в 13 году. Два месяца мне кололи антибиотики. Два месяца. Два. Mm. В общем, из ушей полезли грибы, из артопородии грибы. чьи это есть... были грибы? Ну, мои это были грибы, друзья мои. Да, мои. да. да. да. да. ну, в общем, меня, я бежала в серьезную потом больнице, когда у меня прокляли после МП. Но я стала жива. Реабилитация. Реабилитация была 9 месяцев. 9 да. месяцев я не могла быть пол. Я не могла ходить по квартире, я, я просто передвигалась. Вот. а легкие восстановились через третье котэ, то есть три года, три котте после этого. А Виба сколько в вашей жизни уже? Лет, Давно. Он раньше, ну, раньше, да, то есть вроде. вы заболели Что на фоне на, на... Нет, нет, я тогда был абсолютно здоровый человек, угу. занимался. Ну и ворон ваш. Вот уже два сигнала, но у меня только остался один человек, который я не могу. Что вам дала сегодняшняя встреча? У <соединяем> да, Хорошо. Да, да мы сегодня, да. Хорошо. И у нас с вами замечательный мужчина, один единственный. Скажите, пожалуйста, да. что вам? Все-таки вы же участвовали в этом. Было ли что-то вам полезно? Да, все пропустим. Да? А, а ш... камера у нас была вот сюда посмотреть вот, вот, вот, вот, вот, вот, ну, это уже как бы, да. А скажите, пожалуйста, у вас что-то, косточка есть у вас дома? А, нет. Да? Ну, вот, как вам сказать, я обычно платно консультирую, вам сегодня бесплатно. Косточку возьмите, потому что, друзья мои, сегодня все, кто придет домой, пожалуйста, придя домой, 7 капель косточки выпить. Обязательно, но все равно были с вами в массовом таком помещении. Все. Всем огромное спасибо. вы что руки можно собесить, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. когда но очень хорошо. это вот мы с этим приехали, пожалуйста, приобретите нам этот да, да, Спасибо. вам спорт нужен, и вы в это, я даже чуть-чуть посадку, просто... и у вас действительно, сами люди, которые в этом просто... есть психосоматика, они дают вот это вот печать.